Я вас всех приветствую! Сегодня у нас будет бытовая тема, продолжаем. Сейчас показываю, что будем делать. Основным компонентом нашей движухи сегодня будет лимонная кислота и кипяток. Ну и вот такая вот емкость, естественно, чтобы развести. Что мы будем делать? Бытовая тема, которая многих беспокоит, а именно вот эти вот разводы. Данные разводы мы пробовали убирать всевозможными средствами, но вода в квартире такая, что все равно появляются разводы и очень сильно въедаются. Я понимаю, что тема может быть кому-то кажется смешной, но тем не менее, это реально жизненная проблема. И мы ее сейчас попробуем решить. У меня практически полная пачка была лимонной кислоты. Пачки у нас 80 грамм. Итак, заливаем все это крутым кипятком. И, естественно, нужно размешать, чтобы получился максимально крутой раствор кислотный. Готово. Кристаллики все растворились. Получился практически кислота. Раствор кислоты. Итак, мы на месте. Увидите непосредственно сами разводы от воды. И сейчас будем пробовать их убирать. Естественно, я принес раствор, взял мочалочку и еще решил попробовать одну хитрость. Это просто прилепить вот так несколько листков туалетной бумаги и уже на нее нанести кислоту, чтобы просто естественно не стекла. Не мочили стенки. Так, и вот. вот в таком порядке это делаем. Вы не пугайтесь, что я делаю это с голыми руками, я все это вымыл перед съемкой. Так, а далее берем кислоту вот таким вот макаром будем переносить уже сейчас слышно как шипит оставлю на несколько минут а затем уже смоем и посмотрим что будет нужно ли будет дополнительно тереть ну, смотрим. Буквально пару минут и практически все исчезло. Остались совсем небольшие-небольшие разводы, но это мы сейчас потрем дополнительно еще. И все это уйдет. Идеально.